Друзья, привет! Сегодня будет очень крутой ролик, потому что сегодня мы сравним три RGB светодиодные палки от разных брендов. Это будет Non-Lite PowerTube 6C, это будет UC Onion и будет палка от компании Yungno UN360 Mini. Что мы будем делать в этом обзоре? Мы обязательно посмотрим и сравним комплектацию. Мы быстренько пробежимся по техническим характеристикам которые написаны для этих приборов. Мы эти технические характеристики обязательно с вами проверим. Для этого у нас есть вот такой вот спектрометр от компании Sikonic. Будут замеры, будут реальные данные. Также мы проверим, как эти палки управляются с их родных приложений на смартфоне. Разберем их особенности, отличия. И в конце постараемся сделать какой-либо выбор для кого и под какую задачу подойдет одна из этих а возможно и в конце останется какая-то одна палка которая будет самая лучшая ну и последним параметром обязательно посмотрим и на цены всех этих приборов Итак, почему же эти три панели? Ну, компания Nanlite всем известная. Их палки довольно популярные, особенно вот эти вот малышки 6C второго поколения. Компания Youngno также всем очень хорошо известна своими приборами. Все прекрасно знают старшую линейку 360 второй версии и третьей версии Pro. И появилась вот такая вот мини. Поэтому было очень интересно посмотреть, чем же она будет уступать либо превосходить остальные э, панели от той же самой Nanlite, которая уже стала классикой вот в этом форм -факторе. И посередине, наверное, самая необычная от компании ESI Onion. Не все про нее слышали, но довольно интересная панель в первую очередь из-за ее способа питания. Поэтому мы сегодня их разберем и посмотрим. Давайте начнем с комплектации. Ну что ж, все претенденты на победу разложены на столе. Ну что ж, начнем с нанлайта. Ну, в первую очередь, сам приборчик он у нас самый короткий из всех представленных 25 см в длину. Довольно сильно матовый рассеиватель, косые грани для того, чтобы он мог стоять под разными углами. Две плоские части на торцах, чтобы он мог стоять на торцах, также по 4-дюймовой резьбе для того чтобы мы могли прикрутить его куда-либо, либо скрутить вместе. Ну и органы управления с небольшим монохромным экранчиком. Дальше идет вот такой вот мягкий, довольно приятный чехольчик серого цвета на затяжке. Очень приятный кистевой ремень с винтом на четверть дюйма, который легко вкручивается в одну из четверть дюймовых резьб, вешается на кисть. Type-C провод для зарядки в приятной тоже оплеточке. И три металлические пластинки, для того, чтобы их можно было куда-либо приклеить и использовать для магнитов, которые здесь есть с двух сторон. Как их клеить, к сожалению, компания нам не говорит. Поэтому клейте как хотите, хотите двухсторонний скотч, хотите как закладные, то есть можно куда-нибудь ее подложить, например, сквозь ткань на штору. И вот так вот она будет держаться, две штучки. Но хотелось бы, конечно, какой-то двухсторонний скотч, чтобы здесь был. Дальше. UC Onion. Он у нас чуть подлиннее. 27 сантиметров в длину. По ощущениям он такой чуть более расхлябанный. Торцы у него вот такие тоже плоские. С одной стороны сделана четверть дюймовая резьба. Со стороны, там где четверть дюймовая резьба, прекрасно встает на торец. С противоположной стороны тоже встает, но не всегда и не совсем устойчиво. Дело в том, что здесь сделано довольно интересное и хитрое крепление. То есть если у вас две такие панели, они вот противоположными частями друг с дружку очень хорошо встают и защелкиваются. И можно собрать длинную панель из нескольких вот таких штучек. Довольно интересное решение, но, к сожалению, оно негативно повлияло на устойчивость с одного из торцов. Скошенные грани, для того, чтобы она лежала у нас под разными углами. Органы управления, небольшой монохромный экранчик. И, наверное, самое интересное, за счет чего вот эта панель у нас появилась на обзоре, это способ питания. У всех панелей аккумулятор встроенный, а здесь вставляется 18650 литий-ионный аккумулятор, который можно вытащить и поставить какой-либо другой. То есть у вас есть возможность быстрой замены на запасные аккумуляторы. Тем самым вы можете просто-напросто этих аккумуляторов набрать очень много, и ваша панель будет работать довольно долго. Очень удобно при каких-либо долгих выездных мероприятиях, например, в походе и так далее. можете набрать с собой 860 аккумуляторов, заряжать их от какой-нибудь солнечной батареи. За счет этого вот эта панелька и появилась у нас на обзоре, потому что она вот такая необычно интересная. Type-C кабель для зарядки, две металлические пластины уже с двухсторонним скотчем на обратной стороне и вот такой вот тканевый серый чехольчик. У компании No довольно внушительный тканевый чехол с ремешком. Панель от компании Yungno, она у нас самая длинная, целых 30 сантиметров, на целых 5 сантиметров длиннее, чем от компании Nanlite. В отличие от остальных, здесь мы видим светодиоды, сзади у нас цветной экранчик, органы управления. Также магниты, кошеные грани для того, чтобы лежать под разными углами. С двух сторон винты по четверть дюйма, с двух сторон на торцах стоит. То есть все довольно -таки неплохо и хорошо сделано. Дальше по комплектации у нас идет кабель Type-C на Type-C, достаточно длинный. Почему здесь выбран именно такой кабель, поговорим попозже в блоке про встроенный аккумулятор, время от работы и способы питания. Относительно простенький кистевой ремешочек, две круглых металлических пластины и отдельно в размер вырезанный двухсторонний скотч. И бонусом, в отличие от всех остальных, у нас идут тканевые соты. И для UC Onion, и для Нанлайта можно купить соты, но приобретаются они, к сожалению, отдельно. У компании YUMNO они идут в комплекте. Давайте перейдем к техническим характеристикам, которые заявлены про эти панели и просто напросто быстренько их перечислим. Nonlight Tube 6C. Длина 25 сантиметров. Встроенный аккумулятор на 2200 мА при потреблении 3,7 вольта. Суммарной мощностью чуть больше 8 ватт часов. Мощность этой панели 6 Вт, Диапазон регулировки температуры от 2700 Кельвинов до 7000. 500 кельвинов. Работа на максимальной яркости на полностью заряженном аккумуляторе чуть больше часа. Примерно 65 минут. Время зарядки 2,5 часа. Вес прибора 260 грамм. Дальше UC Onion. Длина 27 сантиметров. Емкость встроенного аккумулятора 2600 миллиампер с вольтажом 3,7 вольта и общей мощностью 9,62 ватт часа, но надо учитывать что вы сюда можете поставить аккумуляторы более емкие и можете в целом их менять. Время работы на одном аккумуляторе примерно 45 минут и заряжается внутри этой панели он 90 минут. Вес прибора 235 грамм. Мощность данного прибора 8 ватт. Диапазон регулировки цветовой температуры наименьший из трех представленных панелей 3200 кельвинов до 6500 кельвинов панель от компании yungno 360 mini длина 30 сантиметров емкость встроенного аккумулятора 2600 миллиампер часов но при вольтаже 7,2 и вольта что дает общую мощность встроенного аккумулятора 18,76 ватт часа мощность панели 10 ватт Регулировка от 2700 кельвинов до 7500 кельвинов, точно так же как у non -Lite. Время работы от встроенного аккумулятора 90 минут и время зарядки 1 час. Итак, давайте теперь поговорим про встроенные аккумуляторы и емкости. Здесь какая хитрость. Встроенные аккумуляторы, их емкость в привычных нам миллиампер часах, которые мы привыкли с вами читать на э, корпусе Powerbank, а, примерно одинаковые. То есть 2600 здесь, 2200 здесь, 2600 там. То есть можно подумать, что везде аккумуляторы одинаковые. Но дело в том, что аккумуляторы и их энергоемкость правильнее, конечно, же, считать в ват-часах. Например, в ват-часах всегда пишется э, емкость аккумуляторов формата V-Mount именно это число можно правильно сравнивать и понимать, насколько его, на что хватит. Дело в том, что потребление может быть в вольтажах разное, а это значит, что и емкость э, в миллиамперах будет тоже разная. Так, например, у Unlight а и у YouSionin идет потребление в 3,7 вольта, а у юного пишется в 7,2 вольта. Чтобы получить настоящую емкость в ватт-часах, необходимо заявленные миллиамперы перевести в амперы и умножить на вольтаж. И именно в ватт -часах уже правильно сравнивать емкость этих самых аккумуляторов. И тем самым мы получаем, что в Yungno аккумулятор почти в два раза больше, чем в остальных моделях. А это значит, что несмотря на большую мощность в 10 Вт, светить он будет в принципе даже дольше, чем остальные трубки. То есть получаем, что Yungno светит дольше и светит ярче. Но при этом, к сожалению, он и чуть больше, и чуть тяжелее. Дальше по времени зарядки. К сожалению, у Nanlite и UC Onion время зарядки превышает время работы на максимальной яркости. О чем это нам говорит? Что во время работы, если вы подключите эти приборы через Type-C к источнику питания, то эти э, светодиодные панели будут просто-напросто медленно разряжаться. А вот панель от компании Ugnow будет работать от сети и при этом будет еще и полноценно заряжаться. Но из-за чего же так получилось? Дело в том, что заряжаются Nonlight и UC Onion от обычных 5 вольт и 2 амперного зарядки, то есть от обычного блока питания, который у вас идет вместе со смартфоном, который, кстати, все три производителя забыли положить в комплект. И, и Nonlight и UC Onion мы можем с вами заряжать вот таким вот обычным 2 амперным адаптером для USB, либо даже от Powerbank. Более мощные адаптеры нам здесь никакой погоды не сыграет. И, к сожалению, вот эти все панели, они полноценно не смогут работать от розетки бесконечно долго. В отличие от компании Yungno. Но для того, чтобы это произошло, компания нам положила Type-C на Type-C. И в инструкции нам написала, что полноценная зарядка возможна только от блока питания, Минимум на 18 ватт, например, вот такой вот, желательно на 3 ампера, и желательно, чтобы он мог выдавать 9 вольт. Это далеко не каждый адаптер питания. Такой обычно идет вместе с современными смартфонами на базе Android, которые поддерживают Power PowerDealer 3 и старше, то есть быструю зарядку. Но дело в том, что компания нам положила кабель Type-C на Type-C, а адаптер с Type-C в розетку не положила. Если вдруг у вас есть MacBook, то, скорее всего, такой адаптер в розетку у вас уже есть. И для вас не составит никакой проблемы зарядить вот эту панель от компании Yungno. Если же у вас MacBook нет, то вам придется докупить вот такой вот адаптер с Type-C минимум на 18 Вт. Либо взять вот такой вот 18-ваттный адаптер под обычный USB-A и докупить кабель USB-A на Type-C, который может поддерживать быструю зарядку и 9 вольт. Немножко сложновато, но, к сожалению, вот такие вот проблемы нам устроила Юнгнул. -No. А все ради того, чтобы эта панель заряжалась быстрее, чем разряжалась, могла работать от сети и доставляла нам только комфорт, когда у нас уже есть все необходимое. Ну что ж, с питанием разобрались. Давайте перейдем уже непосредственно к светодиодам. Как я уже говорил, регулировки температуры у Nanlite. И Jungno одинаковые от 2700 Кельвинов до 7500 Кельвинов. А это значит, что диапазон у нас достаточно большой. Вот 7500 Кельвинов. На камере это будет выглядеть чуть более синим светом в сравнении с тем светом, который сейчас освещает меня, потому что меня освещает 5600 Кельвинов. А вот здесь у нас идет 7500. И вот 2700 Кельвинов достаточно теплый оранжевый свет, который будет создавать вот такой вот приятный теплый рисунок на вашем объекте. Ровно такой же диапазон у Nanlite, но за счет того, что этот приборчик чуть послабее, соответственно, он не такой яркий. Сейчас, вот, например, он работает на 100% и средняя температура. Вот у нас 7500 кельвинов и теплый 2700 кельвинов. Но нужно отметить, что у Nanlite есть очень прекрасная функция в режиме белых светодиодов есть возможность регулировки тинт-шифта. Э, То есть у нас часто бывают такие ситуации, что нам необходимо вот нашим источником света подстроиться максимально, попасть в баланс белого, того источника света, который находится в помещении. Очень часто в помещениях находятся лампы дневного света и очень часто они зеленят. И для того, чтобы наш источник света, который мы привнесли в это помещение, не выделялся и не давал другой цвет, мы можем также его чуть-чуть сделать более зеленым. Сейчас я поставлю на 5500 Кельвинов и немножко покручу тинт шифт Сейчас я его кручу в более маджентовый. И сейчас будет чуть более зеленым. На камере вы можете прекрасно видеть, что вот такой вот стал бело-зеленый болезненный цвет. Но иногда именно такой. Свет по температуре нам и нужен для того, чтобы подстроиться к освещению, которое у нас в помещении. Очень полезная функция, которая очень мало где встречается. У UCONium также есть смещение по зеленому и маджентовому направлению, но, к сожалению, сделано это очень грубо, буквально плюс-минус 10, шажки довольно резко видно. То есть сейчас вы можете видеть, что пограничные значения, они уже такие совсем зеленые и маджентовые. Собственно, у Юнгноу такой же функции, к сожалению, нет. У всех трех моделей есть режим RGB-светодиодов с возможностью их регулировки. Сейчас во всех панелях, в которых есть RGB-светодиоды, также есть и разного рода эффекты. К эффектам мы подойдем чуть позже, а сейчас давайте... Рассмотрим эргономику управления этих панелей. Потому что управление этой панелью очень важно, поскольку здесь функционал довольно широкий и богатый. И важно, чтобы управление было максимально понятное, быстрое и удобное. Давайте начнем в том же самом порядке. Начнем с non -light. Здесь все управляется пятью кнопочками. Плюс-минус, включение-выключение, режим и переключение. Небольшой монохромный экранчик, на котором показан режим, в котором мы сейчас работаем. Значение яркости, значение температуры и зелено-мажентового смещения в обычном режиме. И показания для RGB светодиодов в режиме RGB. Из очень приятного здесь есть индикатор аккумулятора. И примерное время работы, сколько осталось этой панели работать при тех настройках, которые мы сейчас выставили. Сейчас, например, яркость стоит на максимум. Аккумулятор у нас практически заряженный на максимум. И он нам показывает, что осталось работать 0,8 часа. Очень полезная функция и очень приятная. Переключение здесь довольно простое. Кнопочкой Mode режима мы листаемся между режимами. А кнопочкой Switch мы листаем между функцией, которые мы сейчас хотим поменять. Яркость, температура, либо зелено маджентовое смещение. В режиме RGB светодиодов также идет яркость, оттенок и насыщенность. В режиме эффектов мы с вами выбираем также яркость, тип эффекта. И в дополнительном меню мы можем выбрать язык, можем поменять канал, и посмотреть версию прошивки. Прошивку здесь можно поменять, подключившись через Type-C к специальной э, загруженной флешке, на которую у вас загружена прошивка. В целом по управлению здесь все. Все довольно просто, понятно и привыкается к управлению очень быстро. У UC Onion у нас идет отдельный рычажок на включение и выключение. И два ч... рычажка влево-вправо, на которые можно нажимать для управления. Совсем небольшой экранчик с минимумом информации. В режиме температуры один из рычажков отвечает за смену температуры, второй за яркость. Заряд показывается очень сильно приблизительно, то есть, к сожалению, мы не можем понять, сколько по времени осталось работать этой панели. Режим эффектов, режим RGB листается по нажатию на один из рычажков. В целом управление такое тоже довольно понятное, к нему быстро привыкается. Но, к сожалению, за счет того, что экранчик не сильно информативный, не всегда бывает а, понятно и хватает информации о приборе. У компании Youngnow, поистине, царь экран он цветной, жидкокристаллический и довольно крупный. Здесь даже выполнен такое вот визуальное интерпретирование. Есть здесь большой большой показатель аккумулятора, сколько осталось ему работать. Также показан канал. Управление осуществляется в основном по средствам колеса. То есть мы можем менять температуру, нажимаем на колесо и переходим в режим регулирования оттенка. У Югнов, к сожалению, смещение по зеленому-магентовому каналу, к сожалению, нет. Но зато управление очень понятное, очень быстро интуитивное. При переключении на режим RGB также мы нажатием на колесо меняем функционал, который мы хотим отредактировать. Он подсвечивается и также довольно понятно и быстро все регулируется. Отдельное большое меню для эффектов, в которых все они наглядно подписаны, показаны. в Которых все можно выбрать, но к сожалению точные подстройки для них нет. И есть кнопочка меню, с помощью которой мы можем выбрать канал, можем поменять язык. Включить или выключить Bluetooth. Все три панели управляются довольно легко, быстро и понятно. Но на мой взгляд, конечно, югноу максимально информативный, за счет и способа управления и за счет большого экранчика. Ну, и хочется напомнить, что если вам этот ролик очень сильно нравится, не забудьте поставить нам палец вверх и подписаться. У нас довольно большое количество уже отснятых роликов. Мы стараемся регулярно снимать новые ролики достаточно информативные, для того, чтобы у вас в конце каждого ролика уже не было ни закрытых вопросов. Также мы ведем очень интересный инстаграм, в котором практически каждый, в котором мы каждый день выкладываем что-то новое. Это может быть либо краткий обзор на какие-то новые товары, какие-то лайфхаки, интересные спецификации, интересные наблюдения, советы и так далее. Я надеюсь, вы найдете что-то интересное для себя практически в каждом нашем ежедневном сторис. Также мы стараемся оперативно отвечать на вопросы, которые вы нам пишете в директе, в соцсетях. Ну и напомню, что у нас есть два магазина в Санкт-Петербурге, в Москве, и мы осуществляем доставку по всей России. Ну что ж, давайте перейдем к самому интересному, к замеру температур и яркости приборов. Мы даже с вами не будем читать о какую яркость нам обещает производитель мы все с вами проверим сами возьмем сиконик c800 мы его специально купили в магазин для того чтобы проверять все световое оборудование которое у нас есть потому что не всегда производителям стоит доверять о том что они пишут конечно большинство именитых брендов сейчас делает все прям супер то есть если они пишут cri 96 то он скорее всего 96 либо выше а уж если производитель не пишет то там уже да, становится интересно и здесь нам поможет вот такой вот очень интересный, не самый простой, не самый дешевый, но очень полезный приборчик. Мы с вами замерим цветовую температуру, мы с вами замерим индекс CRI, мы обязательно с вами замерим индекс R9. Напомню, что в индекс CRI в среднеизвешенный входит всего лишь первые 8 плашек. И там нету цвета, они все такие довольно пастельные. Там туда не входит цвет, который максимально близкий к тону кожи. А вот именно плашка 9, плашка R9, она такая вот красно-оранжеватая. Именно она очень хорошо подходит для тона кожи. И именно эту плашку мы отдельно с вами индекс и посмотрим. Посмотрим, насколько точную температуру э, выдает панель и то, что она пишет на обратной стороне. И также замерим яркость в люксах с метра давайте я вам покажу как это будет происходить на самом деле все замеры были сделаны в полной темноте для того чтобы все освещение нам абсолютно не мешало и не влияло на показатели прибора но для того чтобы вы понимали что как это происходило давайте я вам сейчас покажу и расскажу какие показатели как выглядят и на что влияют мы включаем панель для того чтобы промерить температуру и CRI. Не обязательно выдерживать какое-либо расстояние. Можно с ним делать это довольно близко. Сейчас у меня в руке NANLIGHT 6C. У него Green uh, Magento Shift выкручен в ноль. Яркость на максимум. Температура 4500 кельвинов. Давайте попробуем замерить. Замеряем. И прибор нам показывает цветовую температуру 4676 кельвинов. То есть, чуть-чуть холоднее, чем нам об этом показывает сам прибор. Индекс CRI средний и 91,4. Индекс R9 63 4 Не очень высокие показатели. Но надо учитывать, что очень часто при смешении светодиодов двух групп, теплые и холодные, эти индексы могут падать. Пограничные положения обычно выдают качество света заметно лучше и сильнее. Давайте проверим эту гипотезу. Выкрутим на пограничную температуру 7500 кельвинов и повторно замерим. Получаем индекс CRI 96, индекс R9 96,9. Это очень хорошие показатели. А цветовая температура составляет чуть больше 8000 кельвинов. Это опять выше и холоднее, чем заявлено на самом приборе. То есть в среднем примерно 200 и 500 кельвинов у нас этот цвет холоднее, чем заявлено на самом приборе. Давайте также промерим. Теплые светодиоды. Температура 2620 кельвинов, то есть теплее чуть-чуть, чем указано. Индекс CRY 95,2, индекс R9 92,6. Тоже достаточно хорошие показатели, но могло быть, на мой взгляд, и получше. Полноценный списочек того, какой индекс CRY на какой температуре и какая температура была по факту, вы видите вот здесь вот. Ну, а яркость замерялась также в полной темноте с одного метра на средней температуре и максимальной яркости. Яркость для Nanlite вы видите здесь. Ну что ж, давайте замерим наш UC Onion. Также будем замерять с небольшого расстояния. Начнем с пограничного теплого света, 3200 кельвинов. Замеряем и получаем 3191 кельвин, довольно близко к показателям. Индекс РАЙ очень хороший 98,3, индекс R9 98,2, значительно лучше, чем у Nanlite, несмотря на то, что вот этот стоит подешевле. Проверяем погранично холодную температуру 6200 кельвинов, получаем 665 кельвинов и Индекс серая 96,6, а вот R9, к сожалению, 86,5. В целом с холодными светодиодами такое происходит довольно часто. А, считается, что более теплые светодиоды чаще выдают более высокий индекс R9, поскольку они ближе а, по, по спектру с красным оттенком. Ну и среднюю температуру на 5000 кельвинов. Индекс R 967 индекс R9 упал еще раз на 86,0 и температура 4930 Кельвинов, что опять же очень близко к заявленному на сейчас на экранчике. То есть в этом плане UC Onion оказался очень близок по цветовой температуре, которая заявляется на корпусе. При этом индекс CRI в целом довольно хороший, что довольно приятно для такого довольно бюджетного света. Ну, а яркость в люксах для UC Onion вы можете видеть вот здесь. Ну и давайте промерим ЮНГНО. -No. Начинаем также с теплых светодиодов. Сейчас на корпусе у нас заявлено 2700 кельвинов, по факту 2565 кельвинов, то есть заметно теплее, чем нам это обещается. При этом индекс CRI 95,7, индекс R9 97,3. Очень и очень высокие. Проверяем максимально холодные, 7500 кельвинов. По факту 7628 кельвинов, то есть чуть холоднее, чем должно быть. То есть у нас пограничные положения, они убегают туда вот за края. Индекс CRY 96,6, индекс R9 89,0. В целом неплохие показатели для таких холодных светодиодов, особенно индекс CRY средний. И средняя температура 5500 кельвинов. Замеряем. По факту у нас 6172 км, довольно большая разница в холодный оттенок. R96 и 96,3, индекс R9 85,2. Ну, а яркость для компании Югного в люксах вы можете видеть вот здесь. Ну что ж, как видите, не всегда ватность приборов прямо коррелируется с их фактической яркостью. То есть мы с вами померили люксы, и оказалось, что 6 на NANLITE Ярче, чем 8-ваттная Юсионин. Но при этом 10-ваттная Yungno очень сильно ярче, чем 6-ваттная. Больше, чем в два раза. Как так получается? Дело в том, что в ваттах измеряется не мощность прибора, а то, сколько он электроэнергии потребляет. А уж сколько света этот потом прибору выдал, очень сильно влияет огромное количество факторов. Потому что та потребленная электроэнергия, она может пойти как на обогрев прибора, так на какие-либо другие потери, либо задачи. Яркости экрана и так далее, и так далее. Также сильно влияет, естественно, уже не раз говорил, что у Юмного полупрозрачный рассеиватель, у остальных приборов он более плотный. То есть это могло сыграть с ними злую шутку. Но, опять же, иногда нам важнее именно равномерное свечение по всей плоскости, но... Если нам это сильно критично, мы в целом можем сильнее заматировать поверхность у компании Югного, а когда не нужно получить большую яркость. Что здесь выбрать вам, здесь уже я за вас решить не могу. Ну а теперь давайте перейдем и посмотрим то, как эти панели управляются со смартфона. А они все умеют управляться со смартфона через Bluetooth. Давайте посмотрим на это. Кстати, чуть не забыл про магниты. В каждом из этих приборов в крайних точках есть по магниту. Для того, чтобы вы могли их примагнитить к металлическим поверхностям. Давайте проверим, как они магнитятся и насколько сильны. Первым у нас, как обычно, идет non -light. В целом могло быть, конечно, сильнее. Если сразу на два магнитика, то в целом будет довольно хорошая сцепка. Радует, что все три задние грани они магнитятся. Дальше. Юсионин. Здесь магнит сильно-сильно крепче. Но крепче он, к сожалению, только вот на основной задней грани. Со второй стороны также хороший магнит. Ну, и Югно. Здесь магнит посильнее, конечно, но и вес прибора Заметно тоже тяжелее. Поэтому магнитик для этого веса мог быть, конечно, и посильнее. Но радуюсь, что на всех трех гранях он довольно хорошо цепляется. Поэтому плюсик. Итак, я скачал все три приложения для всех трех приборов. Bluetooth на телефоне включен. Включаем запись. Экрана для того, чтобы вы тоже могли видеть, как это все происходит. Итак, включаем онлайн Приложение у него, к сожалению, не родное, называется оно NunGuang LED. И вот вы скачали приложение, заходите в него и не понимаете, а что не работает. А оказывается, для того чтобы управлять дистанционно в 21 году вот таким вот светодиодным китайским прибором, вам нужно докупить еще Wi-Fi контроллер. Который, да, он может работать, конечно, от NPF, но, кому он ребят, чтобы вот такую маленькую дешевую панельку управлять со смартфона, я должен докупить еще какой-то там Wi-Fi-контроллер. Ну, честно, вот, non-light, но вот только вот за вот это, то есть, грубо говоря, у вас нету дистанционного управления со смартфона. Едем дальше. Youseonin. С горем пополам скачиваем приложение. И довольно быстро и просто внутри приложения, не заходя ни в какие настройки самого смартфона, мы с вами начинаем уже управлять самой панелькой. То есть здесь ничего включать не нужно было. Здесь в принципе просто открыли приложение, включили поиск тех устройств, которые есть, он их нашел и так далее. Есть вот такая вот RGB интересная палетка, на которую мы нажимаем и выбираем цвет. К сожалению, возить цвет и его вот так вот анимировать руками, к сожалению, нельзя. Но зато у нас есть здесь пипеточка. Можем навести на какой-либо цвет и его забрать. И таким цветом будет подсвечивать у нас панель. По обычным светодиодам у нас есть выбор температуры, выбор яркости. И выбор тинт шифта. К сожалению, никак градиентами здесь это не раскрашено, немножко не информативно, но в целом все работает довольно быстро и понятно. И дальше у нас есть эффектики. В момент, когда я хотел немножко поменять эффекты, что-то произошло, и панель отключилась. И, к сожалению, теперь снова не находит его. Хотя в первый раз все так прекрасно было и начиналось. После перезагрузки приложения снова у нас Юсюнин к нам вернулся и снова мы можем с вами менять эффектики. Вот так вот это выглядит. Честно, приложение, конечно, немножко такое простенькое и, на мой взгляд, корявенькое, но оно работает. Как вы видели, один раз у нас все накрылось медным тазом, и пришлось все перезагружать. Но в целом, как бы опять же, это у нас самая бюджетная панель. Поэтому работает и прекрасно. В отличие от Nanligта, для которого нужно докупать специальный Wi-Fi контроллер. Ищем Yumno, включаем приложение Yumno, автоматически все само подключается. Заходим в список девайсов, подключаемся к панельке на приятном цветовом круге мы можем с вами довольно комфортно выбирать тот оттенок, который нам нужен, можем выбрать по RGB для того, чтобы позунками менять настройки, можем в режиме обычной цветовой температуры добавлять и убирать холодные светодиоды, теплые светодиоды, также есть парочку предустановленных, вот. Но, к сожалению, как вы можете видеть, температуры здесь отображаются неправильные, то есть мы с вами знаем, что у нас эта панель может опускаться до 2700 Кельвинов, а здесь показывается всего лишь 3200 и до 5600. Поэтому, к сожалению, приложение тоже недоработанное, хотя в целом работает чуть поприятнее, чем у YouSeeUnion. И я, честно, я не знаю, как он на он анлайтер работает, потому что у нас нет этого Wi-Fi адаптера. Дальше эффекты. А вот эффекты здесь по какой-то причине не включаются, не запускаются. И нам пишет то на китайском, то на английском, что Bluetooth девайс не может запустить эффекты дистанционно для этой панели. Поэтому, к сожалению, приложение в данном случае тоже так себе. Увы, на мой взгляд, для всех трех панелей на троечку... На троечку приложения. Ну и здесь вы сами все понимаете. Ну что ж, настало время подводить итоги. И для того, чтобы подвести итоги обязательно нужно упомянуть о ценах данных приборов. Свет компании Yungno UN360 mini продается у нас на сайте, уже довольно продолжительное время, и уже продалось достаточно хорошее количество этих приборов. Базатов по ним пока еще не было, и... но при этом он самый дорогой из этих трех. Стоит он 9500 рублей при оплате наличными со скидочкой. Вот эти две панельки мы пока еще не решили, будем ли мы их выставлять на продажу на нашем сайте. Но по Москве в хороших проверенных магазинах вы можете найти цены 7400 на UCONIN и 7800 на NANLIGHT можно найти цены и поменьше. Здесь уже выбор за вами, где покупать. Здесь мы вас заставлять какие-то выбирать определенные магазины не можем. Каждый покупает там, где он считает нужным. Что могу сказать по итогу? Nanlite проверенный и подешевле, чем Jungno, но Jungno заметно ярче. Плюс здесь есть управление со смартфона, большой экранчик. И, кстати, есть еще соты в комплекте, которые нужно докупать для нанлайта. Стоит нанлайт чуть подешевле, как раньше, 6000 там уже, конечно, разница в 30%, уже стоилось бы подумать посильнее. UC Onion. Очень интересная панелька. Собрана она, конечно, похуже, чем остальные, но здесь очень сильно подкупает наличие сменного аккумулятора 18650. Вы можете ими обложиться, уйти в лес на месяц и все весь этот месяц светить именно вот этой панелью. И, как оказалось, у нее самые сильные магнитики. При этом неплохо собирается друг в дружку. Понятное управление, то есть панелька в целом своих денег, на мой взгляд, стоит, особенно для тех, кому очень важна сменность аккумуляторов. Но, к сожалению, здесь ни о какой водозащите, влагозащите даже не идет и речи. В отличие от Nanlite и Yungno, у которых какая-никакая, но влагозащита все-таки присутствует. Мой честный выбор мне Yungno, конечно, все-таки чуть поприятнее за счет того, что она все-таки помощнее, чуть покрупнее, более интересное и понятное управление. Но большие проблемы с зарядкой. Хотя, конечно, эти проблемы с зарядкой вызваны тем, что компания Yugnovo решила, что для вас гораздо важнее, что эта панель будет комфортно постоянно работать от сети через Type-C и при этом еще и заряжаться. Что довольно крутая функция, которой нету у остальных. Поэтому обязательно напишите в комментариях, что выбрали бы вы. Возможно, вы выбрали вообще какую-то другую панель, и если вам понравился вот этот обзор, обязательно напишите, хотите ли вы обзор подобного плана на панельке более большого размера. У нас уже есть от компании Godox 75-сантиметровые, есть у компании Nanlite такие же длинные палки. У нас уже давным-давно продается от компании Yumno 360-е старшие версии панелей. Ну и также мы возможно раздобудем какие-то еще интересные большие длинные панели длиной 60 либо 75 сантиметров обязательно напишите нам в комментариях какие панели нам добавить в обзор и возможно какие-то еще провести тесты и эксперименты итак на этом все мы с вами проверили на профессиональном дорогом колориметре цветовую передачу температуру и яркость. Мы с вами посмотрели на приложение, посмотрели на комплектацию, пробежались по функционалу, обязательно посмотрели на аккумуляторы. Ну, на мой взгляд, это в целом все, что вам важно знать про вот эти вот панельки. Выбор за вами. Ну и не забывайте подписываться на наш канал. Мы стараемся делать интересные и информативные ролики. Ну а с вами был магазин 812. фото. Я с вами прощаюсь. До новых встреч и счастливо!